И сегодняшний обряд будет посвящен именно защите, чистке и наполнению нашего пространства, в частности, дома, квартиры, офиса. Обряд так и называется – «Мой дом, моя крепость». Также в конце обряда я дам поддержку и совет небес. И, конечно же, это мощный авторский обряд – Который несет в себе огромную силу, потому что создается специальное поле, мое поле Арина Михайловны Ласка и поле ваших защитников, покровитель, покровителей сил, духов, стихий и множество-множество помощников, которые нас окружают. Хочу напомнить, что эти обряды они у нас проходят 4 или пять раз в неделю, все они разные, поэтому добро пожаловать к нам в Круг Силы и быть в моем поле, в поле эффективности, целостности, любви, созидания, развития, в поле защиты, в поле э, исцеления. И что ж приступим. Итак, как мы знаем, есть грязь видимая которая раздражает глаза, а грязь невидимая, энергетическая, которая разрушает душу. Чистота залог здоровья, так гласит известная пословица. Ну, про чистоту тела мы, конечно же, помним, а также для всех, как бы естественным является наводить видимый порядок в доме протереть пыль, полы, помыть посуду. И почти мы, почти все мы с вами живем в квартирах многоэтажных домов, и где углы нашей квартиры граничат с углами соседских комнат и образуют некие энергетические перекрестки. Как правило, энергетика по углам таких граничащих комнат не слишком хороша. И конечно же, ее необходимо периодически очищать. Ежемесячное очищение дома, конечно же, значительно снизит отрицательную энергию, и лучше всего осуществлять эти очищения в период убывающей Луны. Я делаю обряды специально в определенные дни, в определенные точки в пространстве, тогда когда все энергии на вас работают максимальным образом. Поэтому вы, конечно же, можете это делать, смотреть а, в любое время суток, энергии сохранены. Но лучше делать, конечно, на убывающую луну. Но, однако, если возникает необходимость, конечно же, мы не дожидаемся нужной фазы и просто проводим очищение. Очищение избавляет в общем и целом от отрицательных воздействий, которые скапливаются в городах и многоквартирных домах. Однако очищение ⁇ это не изгнание нечистой силы. Оно не избавит от духов, приносящих беспокойство. Точно так же, хотя очищение... И приносит положительные результаты, но оно не служит защитой от сознательного, направленного на вас потока отрицательной энергии, таких как порча, сглаз. И э, на каком же уровне сейчас ваше помещение? И как давно вы проводили энергетическую уборку? Вы знаете, дом, вещи и предметы – это живой организм он владеет своей энергетикой. И, зависим, и зависит она прежде всего от взаимоотношений жителей в этом доме, в этой квартире, ну, или на работе в офисе. Для того, чтобы почувствовать атмосферу жилища, не обязательно, конечно же, быть экстрасенсом. Вот припомните, что когда вы были в гостях у знакомых, хорошо, где приятно находиться, и хочется остаться как можно дольше, а есть, войдя в дом, к другим возникает желание как, ну, быстрее оттуда убежать и попрощаться. И наверняка вам хотелось бы, чтобы у ваших гостей такое желание не появлялось. Мир энергии он невидим, но также может наполняться энергетической грязью, хранить информацию о вчерашней ссоре, усталости, принесенной с работы после трудового дня, да много еще чего, а мы спим, едим, храним продукты и вещи в домашнем энергетическом мире, вновь и вновь впитывая его и снова выдыхая на своих близких, потом собрав часть этого в своем энергетическом поле, несем на работу, обменявшись там с коллегами энергетической грязью, несем, возвращаемся это домой и постепенно вот такая вот невидимая пылинка за пылинкой начинает раздражать наш внутренний эмоциональный мир. И как следствие этого могут быть последствия плохого сна, плохое настроение, раздражение, скандалы. Энергетическое очищение помещений убирает старые энергии и создает как раз-таки место для нового. Все, что случается, в частном доме, в бизнесе или в многоквартирных домах, энергетически э, как бы зарегистрировано в стенах, потолках, этажах, мебели и в разных объектах помещений. И все это затрагивает и нас, и воздействует на нас, возможно, отрицательно. Энергия предыдущих жителей остается в помещениях, и рано или поздно также начинает плохо влиять на вашу жизнь, принося какие-то разные болезни возможные, невозможные, неудачи в работе или в бизнесе, вплоть до разрывов семейных отношений, скандалов и руганий. Поэтому эта энергия должна обязательно быть очищена и обязательно должна быть удалена. Энергетическое очищение помещений необходимо, если, приходя в свой дом, вы не чувствуете спокойствия. Вы не ощущаете, что ваш дом – это ваша крепость. Не можете расслабиться, не можете набраться сил, утраченных за целый день. А бывают ли в вашей квартире ссоры по пустякам? Ведь в накаленной обстановке очень трудно разобраться, кто прав, а кто виноват. Если вы не чувствуете комфорта у себя в квартире и ощущаете чувство страха, в вашем доме постоянные ссоры, ругань, драка, депрессии, и вы не находите себе места, и все раздражает, и постоянное ощущение энергетической грязи в квартире. Конечно же, отсутствие желания быть дома, хочется поскорее уйти, чтобы только не находиться здесь. Плохой сон, кошмары, бессонница тоже являются причиной для энергетического очищения. Плохие отношения в семье, с детьми, с мужем или женой, с родителями. Гости, приходя в ваш дом, стараются поскорее уйти и в дальнейшем вообще сюда не приходят. Вы же хотите, чтобы в вашем доме был уют, радость и покой. Мой дом, моя крепость. Необходимо энергетическое очищение помещения от старой грязной энергии, а также энергетическое очищение квартиры от энергосущностей. Чувство страха и беспокойства в квартире, неуверенность в принятии решений также является необходимой составляющей энергетического очищения. Когда еще рекомендуется энергетическое очищение помещений? И для чего? Чтобы очистить энергию предыдущих жителей, когда вы, вы въезжаете в новый дом, в квартиру или на новое рабочее место. И не имеет значения, как долго вы живете или работаете там. Чтобы изменить и создать новую жизнь. Чтобы подготовиться к рождению ребенка после тяжелого заболевания или смерти, чтобы помочь в целебном процессе любого, кто болеет, чтобы увеличить ваш уровень энергии после развода или разрыва отношений, чтобы улучшить ваши брачные отношения, чтобы увеличить энергии в медитационной комнате, к примеру при потере работы, чтобы помочь вам все начать заново и чтобы ваша жизнь или работа заиграли новыми интересными красками, чтобы помочь вам продать или переехать старого дома или рабочего места и найти более лучшее пространство для себя, чтобы улучшить производительность своего труда и сотрудничество с служащих в бизнесе при каком-либо судебном процессе, при банкротстве, чтобы привлечь процветание, чтобы найти новые отношения, чтобы вскрыть творческий потенциал, чтобы построить новую карьеру и так далее, и так далее. Чтобы увеличить прибыль в вашем бизнесе, привлечь клиентов, увеличить поток денег, создать новые возможности роста, создать гармонию между сотрудниками, понимание, для увеличения организации сети бизнеса, для увеличения и усиления вашего, непосредственно вашей энергетики и вашей репутации в том числе. Очень часто спрашивают, а как часто нужно делать чистку помещений? Ну, а как часто вы хотите жить в чистом, спокойном, гармоничном пространстве? Так и чистим помещения. Если у вас все хорошо, замечательно, чистим не реже одного раза в квартал. Этого достаточно. Если есть сложности, трудности, частые заболевания, можно чистить хоть каждую неделю. В сложных энергетических случаях, когда мы не справляемся сами, когда вы не справляетесь сами или не уверены в своих силах, я не рекомендую самим заниматься энергетической чисткой помещения. Потому что в лучшем случае это не поможет, а в худшем вы еще больше обесточите себя энергетически. К сложным можно отнести такие, например, как человек очень долго болел. Или сложно отходил в мир иной. Или в помещении есть аномальные зоны, какие-то деструктивные воздействия, порчи, проклятия так далее, частые пьянки, скандалы, также притягивают негативные фантомные субстанции из тонкого мира. Если в вашем доме исчезают или наоборот появляются предметы, вас беспокоят посторонние шумы, вы видите странные тени или что-то вас еще беспокоит, чему вы не можете дать объяснение. И, конечно же, я рекомендую после чистки э, приобрести себе доброго хранителя э, домового эти добрые хранители э, вы можете обратиться ко мне они будут вам помогать вот смотрите вот такие они все разные у них у каждого свой характер да? вот смотрите такой вот эти добрые хранители помощники ждут своих хозяев и хозяюшек пожалуйста также с сегодняшнего обряда я подготовила вам специальные заряженные амулеты это вот такие вот хрустальные шары смотрите какие красивые вот такой большой и они вешаются в центр помещения например в центр зала в центр в центре кухни или рядышком с окном и своими здесь лучами преобразуется пространство и также чистится защищается и восстанавливается кому нужно пожалуйста можете обращаться Итак, мы сейчас начнем работу, активацию. Соответственно, тот, кто хочет это для нашей закрытой группы, круг, круг силы магии нового тысячелетия, а кто хочет приобрести данный обряд, чистку, зарядку, соответственно, можете мне писать на мой личный WhatsApp плюс 7 девятьсот пять сто двадцать 4128 Арина Михайловна Ласка. И, соответственно, через энергообмен приобретать этот обряд. Ну что же, мои хорошие, работаем, идем дальше, продолжаем. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года.